на месте всем доброе утро мы приехали получать медицинскую страховку Смотрите. но одна семья есть ровно 7 часов нам удалось проснуться рано все-таки нас не обманули кто сказал что приезжайте либо ночью либо рано утром дети уже нашли какое-то место с игрушками ребят ребята может вы тут не будете ковыряться здесь не знаю столько нас встретили на входе, провели. Очень сегодня морозное утро, минус один, прям лед на машине. Все очень, смотрите, как чистенько. Ну вот так. Вот здесь будут нам оформлять. Мы сейчас ожидаем Взяли талончики, но мы вторые по счету. Вот везде вот такие баннера. Офис-педтримка, это допомога громадянам Украины. Такая вот подтримка. Ласка вопросам. Здесь нам, по идее, должны выдать медицинскую страховку, должны выдать проездные билеты на 16 или 15 дней, я не помню. Потом можно их продлить. Потом мы еще какие-то вопросы позадаем. Возможно, это здесь можно будет делать. Ну, в общем ожиданий сейчас. Ну что, друзья, нас пригласили к компьютеру, сказали вот заполнять в электронном виде, это все мы делаем сами, на английском да, языке все заполняем, а я параллельно сижу, заполняю анкеты. Чего у нас тут за мальчик кушает? Что ты кушаешь? Да, йогурт банановый. Кушай, кушай. У нас перекус, а Сережа сидит там. Уже все документы заполнили. Заполнять надо самому. Вот компьютеры, подходите, садитесь и вбиваете там все свои данные о себе. Очень много на это уходит времени. Где-то час мы сидели, но это при том, что Сережа очень-очень быстро убивал. А вот если подходят взрослые женщины, мужчины, которые с компьютером вообще не разговаривают, то для них это, конечно, подвиг. Очень большой. О! Так, теперь приступили мы к поеданию банана. Кто-то только идет, а мы уже закончили, Адьос? выходим. Адьёс. Да, круто. Мы приехали сюда на 8. Вот так это все выглядит. И уехали в одиннадцать. Мы приехали первыми. Ну, как первыми? Вторыми, наверное, если правильно быть. У нас был второй, да, номер. Просто первые люди были еще раньше. Первая семья, там семь человек, и они... Буквально там пять минут мы посидели, 10, и они уже все сделали, их отпустили. Все, вот а так вот и мы. Все, мы со страховкой на детей оформили, там по поводу школы тут тоже заполняли. Все максимально, что смогли здесь сделать. там было О, ты корм еще не давала, да? Давала. Давала, есть? Нет, нормально. Да. А что она? Да, смотрите, как дороги моют. О, какая красота. О, машина такая. Это я да? понимаю мы приехали на мойку помыть машину наконец-то потому что мы до сих пор ее не помыли можете себе представить что в машине но мы сейчас это сделаем только снаружи а внутри надо поубирать потому что у нас такая спонтанная мойка мы не рассчитывали просто ехали увидели как раз такое удобно Смотрите, едем обратно, здесь парк недалеко от того места, где мы живем. Мы решили остановиться, изучить райончик, это такой спальный район, это фонтанчик, кто посидеть, кто пройтись посмотреть, можете посидеть. Ирисы уже цветут, они тут камнями выложили, красота. Да, этой ночью было минус 2, действительно. Тут холодно. Мне кажется, наверное, у нас в Украине теплее. Мама мне говорила, плюс 19, здесь нет. Здесь последние три 4 дня прям холодно-холодно, морозно. Вот утром мы выезжали. Ой, как красиво. Мы утром выезжали. лед был, да, на машине. Ну, такой, как вот и не корочка. фонтан Вообще по всему мадриду я не знаю как по всей испании или нет но по всему мадриду фонтаны везде круговое движение везде вот такой круг на дороге это кстати очень Перекрест. удобно на перекрестке точно и тут ирисы Под... давайте подниматься наверх даем а давайте Давай. А. ну понюхай класс и у нас в саду скоро будут наверное, в нашем но любоваться мы ими не будем любоваться будут другие люди но это это радует что парк очень рядом Минут 5-10, наверное, езды на машине. Вон детская площадка, ребята. Вы хотели детскую площадку. Пойдемте. Ой, какие они довольны. Мама, найди нам детскую площадку. А, площадка. Ребята занимаются. С собаками кто-то гуляет. Боже, что детям надо? Детская площадка. И на этом парк заканчивается все. Вот такой небольшой. Ну да, недавно, кстати, на таких площадках не бегали. А мы посидим на скамеечке тогда. Да? Чистенько тут. Или грязненько. Ты сам спускаешься? Мама! Да. Ну давай. Раз, два, три. Нет. Давай, нет? давай. Ренат, сейчас тебя Ренат поймает. Папа. Ренат, Ренат, Белон. Лови. Иду, я, Ренат, я. Ренат, идет идет, Ренат, я. Ренат идет к тебе. Давай. Папа. Давай. Не, папа, Не, папа нет. Три. Давай, мама, пойдет держись. Сейчас можно я? Да. Он счит... так, да. Давай, давай, считай свои. Uno, dos, tres. Молодец, спускайся. Как, давай, как дети. Давай, давай, Так. Молодец. Считают уже нормально. Ой, я не могу, смешно. Дети, вы что, песок не видели? а здесь другой песок да. да здесь он такой крупный а знаешь на какой похож как в египте все-таки решили подойти на площадку спортивную дети просто а, да. а я вам хочу показать я не знаю видно не видно но там далеке горы горы горы Давай, да, ну это вниз спускаться мы будем. Вот мы уже потихоньку изучаем местность. Сегодня такой длинный день, вот как утром просыпаешься очень рано, то день кажется ну, просто хм, не заканчивающимся, поэтому очень-очень-очень устали. Дети хоть немножко днем поспали, но поспать не удалось, потому что Ян не спал. Вот и мы такие сонные мухи ходим. Да, идем. Ну, пойдем, а самолет катит. Так, подожди, папу мы еще не подождали. Давай дождемся папу, смотри, они еще там бегают. Нам хочется выспаться, потому что мы уже третий день подряд просыпаемся очень рано. А завтра. Нужно проснуться, но ну, можно чуть-чуть подольше поспать, но на 10 утра у нас занятия по испанскому языку и еще домашнее задание нужно сделать. А я все думаю, куда это с собаками идут так целенаправленно, куда-то очень быстро. Оказывается, вот отдельно для них такое огражденное место. Ну да, они тут в сосенках, но ну, хорошее им место отвели, Смотри. Спортивные тренажеры стоят там на солнце полностью, а здесь прям сосенка, хвой. Да. Вон люди отдыхают на травке, пикник, что там у кого-то шашлык, что ли? А, нет, кальян, кальян. Наверное, у них шашлыки не разводят, хотя интересно. Да, вот для собачек. Отдельная территория. Так, Ян, не беги, там дорога. Я, конечно, не могла пройти мимо этих цветов. Я сначала подумала, что И Смотрите, как их много. Но нет, это что-то другое. Хотя тоже очень красиво в траве смотрится. Посмотрите, как их много. Еще не раскрылись, закрыто. Батончики закрыты. Плющ у них везде, по всему городу, размером с ладонь, листья. Пушистики какие. Красивые. Да, давай ручка. Пушистенькие. Понравились нам. Да? Вот и вот Это тоже. Ну да, я думаю, конечно, они. Хозяина слушать должны. Все, друзья, буду заканчивать на этом влог. Всем пока-пока. До скорых встреч. Скоро увидимся.